привет друзья вы на канале кулинарим с викторией и сегодня мы готовим медовое печенье понадобится небольшое количество ингредиентов всего одно яйцо и гора печенья вам гарантированно за 30 минут вместе с выпечкой приготовление нам понадобятся следующие продукты полный список я вам оставлю в описании под видео сливочное масло нужно подготовить заранее